с мужем накопили полную коробку рублевых монет чтобы купить собственный магазин Магазины еще не купили а деньги можно тратить нет до того момента пока не исполнится желание эти монеты необходимо сложить в вазу закрыть ее сверху с надписью деньги которые мы собирали Покупки магазина скоро он у нас появится. И пусть эта ваза лежит до момента, пока магазин вы не купите. Это будет являться своего рода магнитом, который поможет вам в дальнейшем приобрести вот такой магазин.